Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю гвоздики из безе. По крайней мере я поэкспериментирую, так как с белковым кремом это все получается очень хорошо. И продемонстрирую, как это будет выглядеть на швейцарской меренге. Она у меня уже готова. Ссылочку на ее приготовление оставлю под видео в описании. Здесь у меня 170 грамм белка. В принципе, вы видите, она форму не теряет, не течет. И вот эти вот пики очень хорошо держат. Я буду использовать насадку для розы. Здесь вот для примера покажу, есть маленькая, средняя и большая. Вот я буду среднюю использовать примерно на выходе 1 сантиметр. Подготовила, уже нарезала пергамент. Гвоздик у меня диаметром 5 сантиметров. Краситель я буду использовать российские гелевые водорастворимый топ-декор. Сухой. И вот такие кредо. Здесь у меня зеленый и бордовый. Я взяла примерно половинку, чуть меньше. Отложила в тарелочку и добавляю сюда гелевый водорастворимый. Сразу добавляю сухого, немного оранжевого и бордовый. Вот такой получился у меня цвет. Я даю немножко постоять, чтобы крупинки сухого красителя красного разошлись, так как они видны еще такими полосочками. Буквально пару минут. У меня есть еще вот такой бордовый кей Colors, сухой, добавлю для цвета. Меренгу переложила по кондитерским мешкам. Для зеленого цвета я взяла насадку листик с глубокими такими прорезями. И белая меренга у меня просто обрезан уголок примерно на полтора сантиметра. Укладываю пергамент на гвоздик и отсаживаю сначала основу. Вот такую башню. Беру красную меренгу и формирую сначала серединку. В хаотичном порядке вот так отсаживаю по кругу лепесточки. Чем больше она будет такая вот волна, тем лучше. Помощью зубочистки я отрываю края, делаю такие разрывы по всем лепесточкам. Вот такая получается. И с учетом того, что это будет все-таки безе, я добавлю зелени. вот так перекладываю на противень и следующие цветочки точно так же сначала основа У меня получилось всего 7 цветочков. В каждую вставляю палочку. Это палочки для кофе. Можно просто шпажки. У меня осталась зеленая меренга, поэтому я отсадила просто листочки. Также осталось немного белой, поэтому я отсадила в произвольном порядке. С помощью золотого кондурина сверху немного придам блеска. Отправляю сушиться в духовку при температуре 50-70 градусов. У меня газовая. Я открываю дверцу на 10 сантиметров сверху и сушу примерно полтора-два часа. Прошло два часа. Безе высохло. И, в принципе, никаких сюрпризов нет. Сироп нигде не выделился. Единственное, что вот эти маленькие пимпочки, но они мне не столь важны, они дали трещину. Полупались. Хорошо отстает от бергамента. Покажу цветок переливается тоже золотом. Я боялась, что у меня вот эти все рваные края не сохранятся, потают, но однако они сохранили свою форму, пики. Все досушено, хорошо отстает и держится на палочке, самое главное. Вот такие гвоздики у меня получились в итоге. В принципе, результатом я довольна, так как именно из безы я готовила их впервые. И никаких тут оплошностей не произошло. Способ отсадки напоминает чем-то пион, только потом дорабатываешь края. И мне нравится, что вот эти остренькие обрывистые края сохранились при сушке, что немаловажно. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Всем пока-пока!